Падающий свет сначала проходит через все слои клеток и попадает на пигментный слой. Уже потом на него реагируют фоторецепторы и передают этот импульс нейронам. У всех клеток сетчатки одна задача – преобразовать световой сигнал в нервный импульс, понятный мозгу. Пигментный ретинит прежде всего поражает палочки сетчатки. Поэтому первый симптом заболевания – ухудшение ночного зрения. Последствия разрушения этих клеток можно сравнить с появлением битых пикселей на дисплее. Начинают выпадать участки периферического зрения. Видимое поле продолжает сужаться. Заболевание может развиваться годами. Рано или поздно человек слепнет. Григорий Ульянов почувствовал проблемы со зрением еще в детстве. Сначала плохо видел ночью. Потом зрение стало подводить и днем. Он не обращался к врачам, продолжал учиться, работать, заниматься спортом. А когда все-таки прошел диагностику, то узнал, что болезнь неизлечима. Григорию было 39, когда он ослеп на оба глаза. Именно то, что до зрелого возраста он был зрячим, и помогло ему стать претендентом на операцию по вживлению имплантата. Чтобы понять, почему врачи остановили свой выбор именно на этом пациенте, надо разобраться в принципе действия визуального протеза. Вот так выглядит бионический глаз. Ничего общего с глазом живым. Устройство состоит из двух модулей. Внешнего – это вот такие очки. В них монтирована камера, которая соединяется с процессором. А это внутренний модуль, то есть сам имплантат. Конструкция из микрочипа, выполняющего роль искусственной сетчатки, из той же миниатюрного приемника сигнала. Камера, встроенная в очки, фиксирует изображение и в режиме реального времени передает его на преобразователь. Затем полученный сигнал отправляется на антенну, в ту часть устройства, что имплантировано в глаз. Приемник вновь преобразует информацию в электрические импульсы и по микрокабелю отправляет их на чип, Кремниевую пластину с шестьюдесятью электродами, которая вживляется в верхние слои сетчатки в обход пораженных болезнью сенсорных клеток. Электроды воздействуют сразу на нейроны, и дальше импульс идет по зрительному нерву в кору головного мозга, как и у зрячего человека. Своему сложному техническому изобретению ученые еще придумали имя собственное аргус. В древнегреческой мифологии так звали многоглазого и всевидящего великана. Поэтично и весьма дальновидно. На подготовку к вмешательству ушло несколько месяцев. А чтобы вживить в глаз и собрать воедино сложнейшую микроскопическую конструкцию, понадобилось долгих 6 часов кропотливой работы 8 хирургов различного профиля. Для участия в операции в Москву прилетел профессор Манчестерского университета Паула Стандер. С нашей стороны процессом руководил профессор, витриоретинальный хирург Христа Тахчиди. Через две недели наблюдений за состоянием имплантата с помощью томографа стало ясно. Операция прошла успешно. Для установки чипа надо сделать разрез враговицы, удалить хрусталик, Полностью поднять сетчатку, обрезать ее часть. После этого чип закрепляется титановыми микрогвоздями. Затем сетчатка возвращается на место, пришивается лазером и заливается силиконовым маслом. Иначе произойдет ее отслойка и все труды будут напрасны. За свою практику в четверть века я сделала несколько тысяч операций на сетчатке, которые во многом схожи с чипов бионического протеза. Многие отечественные хирурги также обладают достаточным опытом для имплантации бионического глаза. Проблема в том, что само устройство слишком дорого, поэтому до его массового использования еще далеко. Первые испытания бионической сетчатки «Аргус» начались в 2002 году. Тогда чип устройства содержал всего 16 электродов. Тем не менее, участники эксперимента сообщали об улучшении зрительной функции. Сейчас в разработке находится новая версия «Аргуса» с двумя сотнями электродов. Это еще один шаг вперед. Ведь здесь, как в современной видеотехнике, чем больше пикселей в матрице, тем четче изображение.